Здравствуйте, я Игорь Черноусов. рад видеть вас на своем YouTube-канале. Это видео является, скорее всего, заключительным роликом, посвященным автоматизации Facebook, то есть скриптам, которые позволяют избавить вас от рутинной работы в этой социальной сети все записанные ролики собраны в отдельный плейлист, который так и называется автоматизация Facebook. И сегодня, как я уже сказал, заключительное видео. В этом ролике я расскажу о скрипте, который пользуется, ну, наверное, наибольшей популярностью, наиболее востребован почему-то. Это скрипт, который размещает текстовый пост с картинкой в группах социальной сети Facebook. Уникальность этого скрипта в следующем скрипт позволяет размещать каждую группу свое текстовое сообщение в тексте может присутствовать ссылка кликабельная на любой продвигаемый вами ресурс. Также картинка может быть любой. То есть в каждой группе вы можете прикреплять к посту какую-то совершенно другую картинку. Создается видимость, как будто работает живой человек, который раскидывает какие-то произвольные посты в разные группы. Скрипт размещает сообщения в группах, которые собраны в текстовом файлике. Скрипт работает только с теми группами, которые вы выбираете и сохраняете в отдельном текстовом документ и естественно этот скрипт как и все другие скрипты работает с рандомной задержкой то есть между публикациями вы можете устанавливать произвольную задержку вот эти три фактора различный текст абсолютно разный текст в каждую группу рандомная задержка и то что публикация идет только в отобранные вами группы позволяет ну практически до минимума снизить вероятность бана вашего фейсбук аккаунта прежде чем говорить о том как настраивается скрипт я рекомендую если вы особенно в первый раз работаете с к со скриптами вот в этом плейлисте который называется автоматизация Facebook, найти видео как оно называется зачем нужны профили мазилы как правильно настроить прокси и iMac? В этом видео я рассказал все основные подготовительные действия которые необходимо проделать для того чтобы ваши скрипты работали правильно и без ошибок. Так будем считать, что у вас есть чистый профиль Mozilla с установленным MyMacros. Если используете прокси, то вы настроили уже прокси. Что делаем следующим шагом? Копируем файлы скриптов, а их вы получите два. Один файл содержит скрипт именно постинга, а второй файлик содержит скрипт, который собирает ваши группы в текстовый документ. Оба этих файлика вы копируете в папку Макрос, которая располагается в папке «Мои документы» в папочке iMacros. Рекомендую опять же посмотреть первые ролики, посвященные скриптам. Там я это все достаточно подробно рассказывал. Для того, чтобы начать пользоваться скриптом, вам необходимо собрать ваши группы в текстовый документ. Как я уже говорил раньше, вы это можете делать, конечно, руками. Ручной сбор имеет, конечно, ряд преимуществ. Вы можете отсортировать группы, проверить, с открытыми ли они стенами, либо с закрытыми, а коммерческие эти группы, проходят ли в этих группах модерациях. То есть, если вы группы собираете руками и проверяете их, этим самым вы сокращаете время по обработке этих групп скриптом. Если же вы ленивый, ну такой же, как я, рекомендую для этого пользоваться скриптом, который который вы получаете в комплекте. Скрипт называется "Парсер своих групп". Для того чтобы собрать группы, вам необходимо открыть главную страничку, выбрать группы, кроется список ваших групп. Обязательно открыть эту страничку до конца, то есть пролистать до тех пор, пока ваши группы не раскроются полностью. Иначе скрипт просто-напросто не соберет все ваши группы. И вот с этой уже полностью открытой странички вы запускаете скрипт "Парсер своих групп", выбираете скрипт, пишете поле макс количество групп которые вам нужно собрать из этого аккаунта а количество групп вы можете посмотреть со странички своего профиля выбираем еще группы и вот в этом профиле девятнадцать. 400, 9, 400 18 групп. Вот именно такую цифру необходимо вбить в поле макс. Если, конечно, вы открыли страничку с группами до конца, то есть перестала подгружаться страничка, и вы хотите собрать все группы из этого профиля. Вот напишу 419 и нажимаю начать воспроизведение. Скрипт работает очень быстро. Вы можете даже видеть, как он это делает. То есть группы просто отмечаются вот такой вертикальной палочкой. То есть группа собрана и ссылка на эту группу уже находится в текстовом файлике. В поле текущей показывается, сколько групп на данный момент скрипт уже собрал. Но я дождусь. Страничку я открыл не до конца. Я вам покажу, что будет в файлике, если вы не развернете страничку с группами до конца. Ну, вот как я это и сделал. Итак, результаты работы всех скриптов размещаются, как я уже говорил раньше, в папках. В папке Downloads открываете эту папочку, и в этой папке появляется файл с именем групп. Вот именно сюда скрипт собирает группы из вашего аккаунта. Этот файлик необходимо отработать. Вот у кого старая версия этого скрипта и старая версия парсера, вам придется перепарсить свои группы. То скрипт постинга по группам но на данный момент обновляется уже четвертый раз и сейчас этот скрипт работает с мобильной версией фейсбука посмотрите ссылка на мобильную версию она отличается то есть впереди пишется буква m и ставится точка то есть ссылка на группу в мобильной версии будет выглядеть вот таким вот образом с буквой m то есть если у вас уже есть напарсенные ваши группы вам либо их нужно перепарсить либо можете руками вот дописать такую букву m в этом файлике как я говорил раньше необходимо избавиться от двойных кавычек то есть выбираем заменить заменить все все кавычки исчезли обратите внимание что появляется в конце этого файла, если страничка открыта не до конца. Вот эти вот символы говорят о том, что скрипт не смог скопировать ссылку, потому что вы не открыли страничку. Если бы я долистал страничку до конца, то есть вот этих знаков у меня не было бы, а были бы нормальные ссылки. Я их просто-напросто удалю. И сохраняю вот такой вот файлик. Если у вас много аккаунтов, ну, вот как у меня, например, то я рекомендую вот этот вот файлик с группами а, называть по имени аккаунта, из которого вы собрали эти группы. Затем обработанный файлик вы копируете, либо перемещаете в папку, где лежат все файлы, а, которые являются исходными данными для работы скрипта. Это папка Data Source. Вот сюда. Копируете файлик с группой. Еще раз повторюсь о работе скрипта Парсера. Достаточно подробно рассказано в первом видео по скрипту, который раскидывает только ссылку. Для того, чтобы скрипт начал работать, требуется передать этому скрипту текст сообщений, которые он будет кидать по группам. Для этого в папке Data Source располагается файлик. Стандартное его имя называется Posting. То есть, если вы откроете этот файлик, это текстовый файл, вы именно в этом файлике прописываете те сообщения, которые вы хотите размещать в качестве поста в группу. Каждый пост пишется в одну строку. То есть вы здесь можете использовать кликабельные ссылки, то есть вставлять ссылки, если хотите. Хотя посты со ссылками, это всегда не очень хорошо воспринимается социальной сетью Facebook. Поэтому я рекомендую все-таки указывать какие-то контактные данные для связи, ну то есть, чтобы это был текст все-таки без ссылки. Либо, если хотите обезопасить свою ссылку, то ссылку надо также зарандомить и чтобы в каждую группу кидалась своя ссылочка. Но как рандомить ссылки, я рассказываю в своем курсе, это несложно. Единственное, что нельзя использовать в тексте, это точку с запятой, потому Потому что точка с запятой является разделителем вот где вы поставили точку запятой здесь закончился текст поста а после точки запятой идет маршрут откуда нужно брать картинку то есть маршрут записывается вот в таком вот в полном формате диск где лежит картинка папка где лежит картинка и файл картинки полностью имя файла точка и расширение все мои картинки лежат на диске c в папке с именем 3. Я для удобства каждую картинку именую просто цифркой 1, 2, 3, 4 и так далее. И желательно, чтобы все картинки были одного типа, то есть с расширением JPG, например, как у меня, либо GIF, либо PNG, там как хотите, для того, чтобы просто не запутаться. Маршрут вы можете получить, щелкнув вот в адресную строку и обратите внимание, вот маршрут к этому файлу. C2.0, Flash3, еще один Flash и имя файла. Откуда брать картинки? Это все несложно. То есть вы можете зайти на тот же самый Яндекс, выбрать Яндекс картинки, написать ваш ключевой запрос по вашей тематике, затем отобрать картинки именно нужного вам формата, ну, например, Facebook, да. выбираете файл, ну, например, только GPG, и он вам покажет только... Картиночки формата GPG. Все, что вам остается сделать, это взять сохранить эти картинки себе на компьютер в какую-то отдельную папку. И сразу же можете их сохранять с какими-то простыми именами. Например, как у меня 1, 2, три 4. Если вы владеете фотошопом, а у меня опять же на канале есть несколько простых уроков, потому что особых знаний Photoshop не требуется. То есть желательно на картинке написать какой-нибудь текст. Вот как это сделать? Посмотрите очень простые уроки. Если вы проходили обучение у меня на тренинге по Ютубу, я давал шаблоны для оформления персонализированных значков для видео. Тоже можете брать эти персонализированные значки и так творчески исправлять. Можете найти, ну, во всяком случае, я нашел, я это купил, то шаблоны для оформления в постов в социальных сетях. И здесь уже прям. Хорошие такие картиночки, которые очень легко исправляются. Здесь можно все что угодно писать и благодаря этим картиночкам можно сделать свои посты привлекательными. То есть рекомендация какая? Если вы собираетесь постить ну, в сотню групп, то желательно написать вот в этом текстовом документе ну, хотя бы ну, 20-30 уникальных э, текстов. И опять же подобрать хотя бы 10-15 картинок. Написав 10 15 20, но если их можете, пишите, конечно, больше. Идеальный вариант в каждую группу свое сообщение. Потом просто выбрали и размножили то есть скопировали и вставили. Вставили нужное количество вам раз в этом текстовом файле. То есть, если вы пользуетесь замечательной программой, которая называется плюс Plus, которая нумерует строчки, вы можете убедиться, сколько вы сделали копий. Вот видите. В этом файлике у меня 120 строк, то есть я могу спокойненько постить 100, ну максимум 120 групп, потому что скрипт будет по очереди брать каждую строчку и размещать ее в качестве поста в вашей группе. Все подготовительные действия сделаны, группы собраны, посты прописаны. Теперь необходимо настроить сам скрипт. Как это делается? Опять же, если вы уже пользовались другими скриптами, никаких сложностей у вас не возникнет. Выбираете скрипт, который называется "Постинг под группам из документов". Фото, правой кнопкой редактировать что мы редактируем с какой группы начать я вам рекомендую всегда оставлять один вот если вы собрали все свои группы в один текстовый файл обработали его я вам рекомендую Каждый день, например, кидать не больше чем 100 групп. Кинули 100 групп, открыли блокнотом плюс-плюс, удалили первую 100, сохранили. И в следующий раз, опять же, кидаете то 100, 100 групп, чтобы просто меньше исправлять в самом скрипте. Хотя можно, конечно, например, писать, начинать со 101 завтра, там, послезавтра с 22 и так далее. Но я делаю так, как я сказал. Меняем текстовый файл, где лежат у нас группы. Поэтому не рекомендую закрывать папочку source, чтобы вы могли взять, переименовать, то есть скопировать имя нужного вам файла, который содержит группы, и разместить его в скрипте. То есть удаляем и размещаем новый файл. Вот и точно так же поступаем с файлом, который содержит у вас... Посты. Также пишем, прописываем сюда правильное имя файла, который содержит пост. Обратите внимание на обязательный атрибут, это рандомная задержка. Вот здесь Алим сделал вообще проще, чтобы вы не лазили по каким-то страшным строчкам. Задержки выписаны отдельно. Вот две строки это минимальная задержка и максимальная если у вас есть время я рекомендую ставить минимальную задержку на минимум 30 секунд а максимальную минуты и больше особенно если вы дорожите своими профи все внесли эти изменения нажали сохранить выбираем скрипт пишем в поле макс количество групп которые ему нужно обойти Нажимаем на кнопку воспроизвести и скрипт начинает работать. Вот в этом окошке он у меня как раз работает. Вот. Сначала он добавляет картинку, потом вставляет текст сообщения, но работает он с мобильной версией. Кто привык к классической десктопной, например, вот такой интерфейс группы, наверное, будет вам необычен. Как я уже говорил, этот скрипт исправлялся уже несколько раз. Надеюсь, что мобильная версия более стабильная и в ближайшее время скрипт исправляться не будет. Если вас этот скрипт заинтересовал, вы его можете купить непосредственно у автора этого скрипта. Зовут его Алим, вот его официальная страничка. В описании видео я размещу ссылки на покупки скриптов. То есть нажимаете на ссылочку, попадаете на страничку оплаты, выбираете нужный вам или удобный для вас вариант оплаты оплачиваете и алим вам высылает скрипт если скрипт будет обновляться на эту же почту алим обещал высылать бесплатно обновление скрипта то есть вы покупаете скрипт напрямую у автора разработчика большое всем спасибо кто досмотрел это видео до конца если возникнут какие то вопросы по скриптам пожалуйста пишите их в комментарии под этим видео не пишите пожалуйста мне личных сообщений потому что вопросы по скриптам но ну, они у всех практически одинаково. Пишите, я на канале все читаю и очень обстоятельно отмечаю. Ну а для тех, кто хочет начать зарабатывать в интернете, кто интересуется трафиком, партнерскими программами, я приглашаю на свой тренинг «Система 36. Партнерский бизнес для новичков». Тренинг честный, очень много полезной информации. Золотый гор обещать не буду, но знания вы на этом тренинге однозначно получите. Опять же, ссылка на тренинг будет в описании видео. Всем спасибо. До свидания.